夜离离。Yeah, добрый добрый день дорогие дамы и господа друзья подписчики ну и просто гости нашей группы нашего канала инстаграма телеграмма ну и так далее с вами сергей креатив я не часто ну скажем так я ну, привержен к да, то есть я ну, закидываюсь в инвестиционной компании как бы да но если в инвестиционной компании я не уверен то есть я рисую только там своими деньгами а вот ко мне обратились мои очень-очень-очень-очень давние друзья они запустили свою очень хорошую компанию, предлагают возможность заработка на майнинге, ну и также возможность пассивного заработка непосредственно на трейдерстве, то есть они там, ну, скажем так, в этом отношении очень сильно прошарены, очень сильно в этом отношении понимают, анализируют рынок, как бы, да, то есть они занимаются перепродажами тех или иных криптовалют, ну, в основном биткоинов и эфириумов, также они приобрели себе определенное количество железа, на которое происходит майнинг и биткоинов, и эфириумов, ну, потом в дальнейшем потенциально они будут подключать еще дополнительные те или иные криптовалюты для майнинга и также непосредственно для трейдерства. Компания называется Excellent Profit, в эту компанию я зашел буквально там в пятницу, сделал депозит. То есть мой депозит сразу говорит о том, насколько я уверен в данной компании. Вы сами понимаете, я не настолько там больной на голову, чтобы мне, просто говоря, не быть уверенным в компании, закидывать депозит на 10 тысяч долларов. Сейчас я вам наглядно покажу. Вот видите, да, то есть у меня активный депозит, и буквально сегодня у меня начисляется процент. То есть процент начисляется каждый день после 11 часов по московскому времени. Я сейчас вот наглядно вам покажу, как начислится процент также вот я сейчас вам наглядно показываю свой перфект кошелек, который непосредственно привязан к данному аккаунту. И также сейчас это вам покажу, чтобы вы понимали, что один и тот же кошелек, вот кошельки, я делал пополнение через два кэша, у меня там на два каши был там чуть больше 10 тысяч долларов, вот десятку закинул, ну там копейка, как говорится, остались. А, сейчас покажу свой перфект кошелек, как бы, то есть... Ну, то есть, давайте мы просто-напросто с вами вместе сравним. То есть, смотрим, да? У-154. Смотрим, У-154. А Дальше, 792. Вот он, 792 и 88. То есть, вы сами наглядно видите, что у меня сейчас полностью по нулям. Также, вот, есть открытие раздел «Активные депозиты», то есть, еще начислений никаких просто-напросто не было. Я непосредственно нахожусь... Сейчас открою раздел трейдинга. То есть я нахожусь на инвестиционном пакете номер три. Трейдинг как бы, да, то есть депозит от 5000 долларов и выше. А, вот, как вам правильно объяснить, чтобы вы понимали. Смотрите, то есть, вот что мне понравилось вот в этой компании, сейчас пока мы немножко поговорим, как бы, да, о самой компании, когда проценты начисто. А мне в компании понравился тот момент, что тут нету долгих депозитов, то есть, нет такого, что у вас там депозит замораживается на год, на полгода, на три месяца и так далее. То есть, все, вот на 25 дней. 25 выплат, все выплаты осуществляются исключительно в рабочие дни. Все, сделали депозит, в течение этого времени получаете, получаете проценты и получаете свое тело депозита. То есть на самый последний день вы получаете и проценты и возврат одного всего тела депозита. То есть проценты можете выводить, депозит заново инвестировать. Сейчас я вам когда наглядно все покажу, как все тут происходит, расскажу о самой компании, расскажу, где она заинтересована. Но в первую очередь я хочу, чтобы было. Доверие, что э, депозиты работают, что деньги начисляются, деньги приходят на перфект кошельки. Расскажу, в какое время это все происходит. Как говоримся, не теряемся. Я сейчас пока нажму запись на паузу. Ну и после этого я возобновлю и наглядно уже покажу, что на баланс у меня прошло столько-то. При вас буду делать выводы. Ну и непосредственно начисление на перфект кошелек. Я не прощаюсь, как говорится, на связи. Скоро уже продолжим буквально запись счета минуты мы продолжаем продолжаем нашу запись наглядно показываю вот видите у меня было тут по нулям было начисление 24 точнее 25 первое начисление уже прошли то есть вот 180 долларов мне полностью начислили как бы да? открываем вообще и смотрите наглядно видим то есть у меня тут было по нулям Тут тоже было полностью по нулям То есть была единственная личная оборот, 10 тысяч долларов, это тот депозит, который я непосредственно сделал Во второй части вот этого вот видео Я сейчас покажу непосредственно вывод на перфект Еще раз показываю вам наглядно да, как бы, Чтобы у вас было опять же все это понимание Смотрите, вот кошелек показываю Вот мой перфект кошелек У154,79 288 это долларов перфект. Опять же, вот показываю у меня тут полностью нуля. Это не скрин, ребят. То есть, вот и ну, пожалуйста, нажимай там аккаунт там, и так далее. А, сами видите сюда вот официальный сайт Perfect Perfectmoney.is как бы да, то есть защищенный режим и все как полагается. Вот непосредственно сайт профит Profit, непосредственно который я могу с уверенностью предлагать. И быть уверенным в том, что ребята отработают четко, красиво, как бы, да, то есть и достаточно долгий промежуток времени. Почему я в этом уверен? Потому что, ребята, когда вы будете в моей команде непосредственно вот под моей структурой, когда мы будем с вами вместе активно развиваться и зарабатывать и активно, и пассивно, у вас будет информация с первого пуст, потому что у меня доступ к лицам, ну, тем людям, которые дают информацию со своих пуст, с первого как бы непосредственно, да, то есть работа со мной вы будете получать. Информацию, как говорится, в режиме онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А если какие-то моменты будут, то есть мы их сможем оперативно решать. Как бы какие-то сложности, может, где-то там накосячили. Ну и так далее. Теперь делаю запрос на вывод непосредственно. Вот, при вас это все делаю. Вот вот нас заявка на вывод. Вывод денежных средств осуществляется в течение, вот, в течение 72 часов, потому что все выводы проверяются, все выводы делаются а, в ручном режиме. Как бы потом в дальнейшем эта вся система как бы, автоматизируется. Сами понимаете, компания только начала по сути активно развиваться. А, есть, кстати, очень реально очень огромнейшее количество видео. Компании. Компания была официально зарегистрирована 14 февраля до 2018 года, имеет все необходимые документы, имеет все необходимые разрешения, все необходимые лицензии. Об этом мы поговорим чуть позже, когда м -м, непосредственно вы удостоверите, что деньги приходят, ребята. Давайте сейчас попробуем обновить перфект кошелек, то его знает, может уже как бы начислить. Ну вот с ребятами разговаривал, они говорили, что ну как бы, а так мы пути запланировали в течение как бы 72 часов, а так мы будем стараться в течение там, часа, полутора часов, на края в течение трех часов делать так, чтобы наши партнеры не ждали долго, чтобы, скажем так, денежные средства поступали сразу на, непосредственно на их кошелек. Опять сейчас остановлю на паузу, поставлю запись. Как только денежные средства поступят на мой перфект кошелек, я тоже наглядно все вам это покажу. Ну и мы с вами непосредственно продолжим дальше делать запись. Я дальше покажу, как можно проверить компанию, документы, системы защиты, как бы, да, чтобы у вас было понимание, что компания надежная, в ней можно активно работать, в ней можно на пассиве получать. То есть, когда вы занимаетесь своими делами, там, своей суетой и так далее. И вам Тут стабильно ежедневно каждый рабочий день на приходят ваши проценты. Единственно проценты не приходят в субботу и воскресенье, потому что, сами понимаете, это выходные дни в сфере трейдерства, как бы, да, то есть. Я вам расскажу. О депозитах непосредственно Какие депозиты есть, какие сроки Дам свои рекомендации Дам свои советы, как это лучше всего делать Как бы, да, то есть Ну, плюс свои там фишки, плюшки, млюшки Это тоже непосредственно я вам расскажу Я не прощаюсь Потерпите буквально немножечко Деньги поступят на перфект кошелек, наглядно показываю мы ну, ребята с вами дальше продолжаем. Ребята, приветствую еще раз. Блин, честно был удивлен вот, как только нажал на паузу, через минуту нажимаю обновить перфект кошелек. Валя, они пришли за минуту. Вот 180 долларов как бы, да. То есть если мы сейчас зайдем на аккаунт, посмотрим по поступлению. То есть, видите, да, Excellent Profit, Excellent Profit, все, 180 долларов мне непосредственно вот пришли буквально вот ну реально секунду назад. А поэтому могу сказать, что компания платит, можно на пассиве зарабатывать, можно также и непосредственно на активном участии зарабатывать. Смотрите, баланс у меня нулевой. Теперь мы с вами пройдемся по поводу надежности компании, что она из себя представляет, почему в ней стоит делать депозиты зарабатывать и пассивно, и ну, непосредственно активно. Компания имеет все необходимое. Ну, давайте, знаете, вот что самое интересное. Вот, если большинство, кто в этом понимает, вот видите, то есть, начало названия сайта, как бы он зеленым высветился. Это так называемая SSL-защита, то есть, это гарантия сохранности ваших денежных средств, потому что, чтобы сделать вот такую вот SSL-защиту, поверьте, ребята, для этого требуется большой объем работы и для этого требуется, ну, нехилое финансовое вложение. Давайте вот сейчас наглядно вам покажу, ну, давайте примере сбербанка сбербанк то есть видите точно такая же вот система защиту сбербанка вот точно такая же то есть смотрим ребят тут ничем не отличается видите тут зелененького высвечивается, тут когда наводишь она синим становится тут тоже самое вот один из скажем так надежных гарантов того что в ней можно скажем так сделать депозит и само собой Будьте уверены в том, что начислиться. Как начисляется, я вам буквально секунду назад, там даже меньше минуту назад, я вам все это наглядно показал. как бы. А теперь очень важным моментом непосредственно по документам. Вот официальный сайт налоговой Австралии. Вот он, да? Опять же, обратите внимание, ребят, видите, то есть то та же самое начало сайта выделено зеленым. То есть это говорит о том, что компания надежна, что с компанией можно работать, компании можно доверять. Будем сейчас делать проверку. Так, мы это сейчас уберем в сторону. Ну, на примере Сбербанка я вам уже показал наглядно. Теперь смотрите. Мы заходим в официальный сайт налоговой Австралии. Вводим Organization and Business Names. И вводим номер. Номер регистрационный у нас 624-414-900. Вводим непосредственно сюда так, Так, 624, 624, 414, 900. Нажимаем Гоу. Сейчас прогрузится, вот все данные, то есть вот, пожалуйста, компания была зарегистрирована 14 февраля, имеет регистрационные данные до 14 февраля 2019 года, я сделаю сейчас перевод на русский, чтобы было понимание, потому что, честно скажу с английским, Мне немножко в этом отношении пуговато. Так, то есть чем компания занимается, то есть продажами ценных бумаг и инвестиций, то есть как раз то, что компания предлагает. Вот смотрите, у нас все полностью совпадает. Регистрационные данные совпадают. Название компании, все ExcellenShin Profit, все вот совпадает. Регистрационные данные тоже все полностью совпадает. Вы даже это сами можете наглядно проверить, когда зайдете на официальный сайт нашей компании. Кстати, все необходимые ссылки ну, вот именно как зарегистрироваться нашу компанию, будет под данным видео. Также я вам сделаю ссылку, оставлю отдельно ссылку под видео, чтобы вы могли сами зайти на официальный сайт налоговой Австралии, сами проверить, сами пробить, как, как говорится, потрогать, пощупать и так далее. Также вы можете это сделать непосредственно через сайт нашей компании. Вот тоже вас перекинет на официальный сайт сайт налоговой австралии и вы ту же самое процедуру, как вот только только что я вам сделал вы сами это тоже можете сделать но единственный момент видите напряженный selection вы нажимаете «Organation and и бизнес name то есть поиск организации и бизнеса и все и вам дают ну потом нажимаете go и вам дают ну, все данные что вам нужно можете в pdf файле скачать как бы все данные как бы это если вам возникнет необходимость где компания зарегистрирована по какому адресу как бы ну полностью все как полагается Теперь переходим вот к таким интересным моментам. Это непосредственно для тех людей, которые, как вы говорите, на пассиве хотят получать, но и при этом за счет своей активной работы. Тут очень-очень-очень хорошая партнерская программа. То есть партнерская программа разделена на три уровня. Так, секунду, дико, извиняюсь, раздел партнеров. То есть она сделана на три уровня, точнее на три пакетных возможностей. То есть есть стандарт, пакет, то есть при котором, вот я сейчас нахожусь непосредственно на пакете стандарт. То есть я буду получать доходы с четырех уровней, ребята. Еще очень важный фактор, как бы очень важный фактор, чтобы вы понимали, что компания на самом деле долговечная, когда компания, какая-либо инвестиционная компания предлагает, например, типа говорит, вот привели там человека на 100 долларов, и мы тебе платим 20%, то есть это реально говорит о том, что компания очень-очень-очень быстро закроется. Но когда компания платит реальные живые приземленные деньги, то есть видите с первой линии 5%, вторая линия 3, третья линия 2 и четвертая линия 1. Как только вы делаете оборотку всей своей структуры, не именно вы там один, да, там ваши партнеры, ваши партнеры, и так далее на 4 глубины, оборот в 60 тысяч долларов. Кстати, у меня такая цель за 2 недели сделать. У вас становится доступ на уровень стандарт плюс. То есть при этом вы получаете доход уже не с 4 уровней, ребята, а именно с 6 уровней. То есть 5% 1, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 5-1, 6-1. Как только вы делаете оборотку командную, то есть общим усилием, тут идет именно командная работа, как бы, да? То есть для самых активных, вот у меня, например, цель сделать уровень спешэл-оффка. То есть оборот 400 тысяч долларов, при котором, ребята, смотрите, первая линия, первая линия, 7%, 7% вторая уже 3%, третья 3%, точнее, извиняюсь, первая 7%, вторая 5%, третья 3%, четвертая 5% по 2%, шестая 7% по 1%. То есть вы получаете доход уже от 7 уровней, ребята, 7 уровней глубины. Это на самом деле очень-очень хорошее, ну, скажем так, отчисления, да, как бы, не бешеные проценты, но вот такие выплаты процентов говорят о том, что, ну, вот эти вот мои хорошие друзья, мои хорошие знакомые, кстати, огромнейшие, ребята, Спасибо, вот, если вы будете слушать, ребят, спасибо большое, что дали вот мне такую возможность, даете другим людям тоже возможность на пассиве получать, приумножать свои деньги, чтобы мои деньги, деньги там и других людей размножались, увеличивались, как бы, да, чтобы каждый из нас при этом мог заниматься совершенно другими делами, ребят, огромнейшее вам спасибо. Кстати, отмечу важный момент. Наша команда со следующей недели будет, мы вот в течение этой недели поставим четкие задачи, четкие приоритеты, то есть разработаем план всех действий, то есть вот по пунктам, как бы, и мы уже начинаем со следующей недели, начнем проводить серию вебинаров, где вы можете приходить, где мы наглядно будем все показывать, рассказывать, и все это будет происходить в живом общении, как бы, таком непринужденном, ну, назовем какой-нибудь там кофе Break или что-нибудь вот в этом роде, ну, какое-нибудь интересное название, мы со своей командой непосредственно придумал это как бы у нас то что касается по маркетингу А то что касается непосредственно по поводу инвестиций смотрите есть два варианта первый вариант это трендинг то есть это достаточно вы делаете депозиты на короткий промежуток времени а в компании присутствует непосредственно 6 пакетов, то есть первый пакет от 100 долларов до 500 долларов, грубо говоря, вы получаете вот что мне понравилось, да, вот опять же подчеркиваю тот момент, я до этого вам об этом говорил, что в компании нет вот там на три месяца, на полгода, на год, нет, то есть ваши деньги не замораживаются, вы не переживаете. Все ребята взяли там, например, на 300 долларов сделали на 15 дней, то есть у вас 15 выплат, все выплаты осуществляются а, все рабочие дни, все вы будете ежедневно получать 1 2 процента каждый день. Ну вот видите, то есть при 100 долларов, то есть ваш общий доход за 15 дней составит 53, ну почти 54 доллара. Да? Дальше. Второй пакет от 500 долларов и до 5000 долларов. Ну давайте возьмем пример, что м -м, вы сделали депозит. Так, мы сейчас где-то до тысячи доведем. Пускай будет так, то есть у вас депозит на, тысяч, на, на 1510 долларов. То есть вы за 20 дней, за 20 дней получаете суммарно прибыль 453 доллара, практически 1 треть, ребят. То есть вы каждый день будете получать по полтора процента. Трендинг 3, вот как раз то, на, что, на чем я нахожусь. Да? Вот у меня, например, депозит на 10 тысяч долларов. Сейчас я поставлю 10 тысяч долларов, чтобы вы сами наглядно все видели. Ладно, пускай так бы. То есть на 25 день я получу 45 с лишним тысяч долларов. Это реально классно. То есть я каждый день получаю 1,8%. То есть вот то, что мне процент начислили 180 долларов, то есть от 10 тысяч долларов как раз этот 1,8%. То есть завтра в 11 часов я получу следующие проценты. Я даже опять же с большим удовольствием запишу, как я второй раз получил деньги, третий, пятый, десятый, двадцатый, двадцать пятый раз. Это на самом деле очень классно. Следующий пакет, которым я тоже потом, когда вот первые 10 тысяч долларов отработают, я увеличу до 20 тысяч долларов. То есть это трендинг 4, то есть депозит от 20 тысяч долларов и выше. Вы получаете 2,1 30 дней То есть, видите, опять короткие деньги То есть, вы не переживаете Получаете, получаете, все, тело депозит, вернули Например, вы сделали депозит на 25 тысяч долларов, вы получаете проценты-проценты, вернулись вам 25 тысяч долларов, проценты вы себе любимым или любимый забрали, ну а 25 тысяч долларов заново полностью реинвестировали. Пятый пакет от 50 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Тут у нас начисляется 2,4 процента, срок 35 дней. Ну и последний, это непосредственно трендинг 6, у нас идет от 150 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов вы будете получать тут еще вкуснее 3 процента в день 45 дней да как бы то есть в течение 45 дней по три процента вы получаете от своего депозита например 200 тысяч долларов вы сделали да а, если бы вот реально у меня были бы свободные Сейчас 200 тысяч долларов, я бы вообще Не глядя, не заморачиваюсь бы сделан Потому что я в ребятах реально уверен как -то, да? Вы тоже можете по этому поводу не переживать При необходимости я вас наглядно С большим удовольствием любого из своих личников Любого человека из своей команды Мы готовы будем вас познакомить, показать И само собой рассказать Это у нас, скажем так, инвестиционное предложение На короткий срок Я вам рекомендую именно вот это, как бы, чтобы максимально по Себя обезопасить, чтобы вы Скажем так, за, ну, сильно не по себе. Седели, не понервничались, ну и так далее. Смотрите дальше. Также есть направление майнинга. Направление майнинга это уже чуть дольше и деньги как бы, да, то есть. А тут само собой то, что касается по процентам, процентам как бы аналогично. Но единственное, вы будете получать как бы ежедневно полтора процента, а начисления в конце. То есть, например, вы сделали депозит в 300 долларов, образно говоря, да, вот как раз стоит, например, да. То есть, вы получаете, по полтора процента вам начисляется каждый день, но а, все проценты и тело депозита вы получите, ребят, на 50 день. Поэтому, вот я почему и рекомендую, лучше всего а, раздел тренинга, где вы каждый день будете получать, каждый день выводить и обязательно выводите, обязательно выводить, да? Дальше у нас есть мининг 2, то есть где от 500 долларов до 5000 долларов тут уже идет срок депозита на 60 дней, то есть на 2 месяца. То есть все начисления в конце, то есть на 60 день вы получаете все свои проценты плюс возврат тела депозита. Мининг 3, от 5000 долларов до 2000 20 долларов. Тут тоже самое, ребят, по аналогии, то есть на 75 дней каждый день по 2% проценты тела депозита в конце срока. Мининг 4 у нас, опять же, аналогия. Такая 2,3% в день на 100%, дней, видите, то есть, ну, немножко долгий, как бы, да, то есть, я бы, например, бы сделал бы. Вот, э, вот я опять же рекомендую, как бы, я не настаиваю, я непосредственно рекомендую, как бы, да, то есть, потому а что опыт у меня в этом больше, я в интернете, скажем так, официально безработный, слава богу, до 2010 года. Вот, смотрите, то есть, я бы, например, если вы хотите сделать 20 тысяч долларов в депозит, я бы сделал бы вот именно непосредственно на трендинге. То есть вы каждый день получаете 2,1%. То есть тут ну, по процентам она незначительна. То есть 2,3% там 2,1%. Да? Но при этом вы сможете свои проценты каждый день выводить. Пришли, вывели, пришли, вывели, пришли, вывели. Как вообще без проблем и не заморачивайтесь. Но тут же у вас получается, что вы сможете вернуть в конце строка. Потом идет от 50 тысяч долларов до 150. И у нас идет 125 дней. То есть ваш депозит замораживается на 125 дней. И все проценты начисляются в самом конце. То есть проценты, тело, депозит, все вы получится в самом конце. Ну и последний крайний Это у нас мининг 3 от 150 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов. не Непозрительно. 175 дней. И работать, ну, опять же, в конце срок. По процентам мы сами вами наглядно и непосредственно все это видите. Вы можете сделать, ребят, смотрите, депозиты либо в биткоинах, то есть без проблем, либо в эфириумах, то есть, сами понимаете, что вот, опять же, давайте сейчас покажу наглядно, так курс э, биткоина. То есть, например, вы делаете депозит. Опять же, я примерно говорю как бы, да. То есть, ну, давайте предположим, вы сделали депозит давайте 0,5 биткоина То есть вы будете получать, вот видите, что я сейчас грубый один биткоин стоит там 9.20. Но он постоянно растет. То есть он завтра может быть стоит 10 тысяч долларов уже, да. Но вы сделали по курсу на 9.20, да. А когда вам будут начисляться процент, вы будете получать процент по тому курсу, который сегодня есть. То есть, пожалуйста, вы сами наглядно, если у вас есть биткоины, пожалуйста, можете смело делать биткоины, и также каждый день вы будете получать. Но я рекомендую раздел тренинг, как бы, да? потому что майнинг, это, как вы сами наглядно видите, это достаточно ну, там, на долгий промежуток, и чтобы вы там не нервничали, не переживали и так далее, и так далее, лучше всего непосредственно делать э, в тренингов. То есть, майнинг я не рекомендую. Как бы. То есть, опять же, вот, например, если нажму кнопку пополнить, то есть мне, пожалуйста, хочу в биткоинах, хочу в эпириумах и все такое. Ну, а тут уже непосредственно доллара. Либо через AdvoCash, либо через перфект, либо через Вот Я пополнял через AdvoCash. Все, ребят, я вам наглядно все показал. Показал надежность компании. как бы Преимущество очень хорошей компании реально буквально стартанула. Поэтому успевайте занимать самые-самые-самые-самые вкусные места, включая нашу активную командную работу. Давайте вместе зарабатывать и на пассиве на активной работе. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться по любому из контактов, которые будут под моим видео Добавляйтесь, задавайте миллионы вопросов, давайте созваниваться в скайпе. Я вам наглядно в живом общении, ребята, покажу демонстрацию экрана. Все наглядно, вообще ничего не скрывайтесь, как говорится, ничего не боясь. как бы. Вы все сами наглядно видите, как говорится, потрогайте, пощупайте, ну и так далее. Я с вами не прощаюсь, буду ждать ваших вопросов. Рад, что вы посмотрели мои видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного, много интересного, на чем можно реально, классно, четко зарабатывать. Всем счастья, удачи, благополучия, ну и само собой большой заработка в интернете береги себя.